Калмыцкое региональное общественное движение по национальному, культурному социально-экономическому развитию «Наша Калмыкия» и YouTube-канал «Зан Онлайн» объявляют о проведении конкурса «Народный избранник Республики Калмыкия». Данный конкурс не является выборами в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации и также не является процедурой выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Организация и процедура конкурса не входят в сферу регулирования законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах. Целями проведения настоящего конкурса являются... Предоставление возможности жителям Республики Калмыки участвовать в формировании общественно-политической жизни региона. Вовлечение большего числа населения к участию в общественно-политической жизни региона. Выявление общественно-политических личностей, лидеров общественного мнения, в том числе из лиц молодого возраста. Предоставление гражданам Республики возможности публичной площадки, продемонстрировать профессиональные познания и навыки, свои лидерские качества. Демонстрация населению региона открытой и честной борьбы на всех этапах конкурса. Участникам конкурса может быть гражданин Российской Федерации, достигший 21-летнего возраста. Для участия в конкурсе кандидат предоставляет организатору заявление заявку для участия в конкурсе и автобиографию кандидата с фото, в произвольной форме. Заявки на участие в конкурсе принимаются организатором конкурса до 18 марта 2021 года на электронную почту su 8008 sobaka Справки по телефону 927-595-3155. Настоящий конкурс проводится в два этапа. Первый этап – это с 17 марта по 25 апреля настоящего года определение финалистов конкурса. Второй этап – с 26 апреля по 16 мая – определение победителя конкурса. Опрос «Голосование по определению лидеров первого этапа конкурса и победителя конкурса» осуществляется на YouTube-канале «Зан Онлайн» в разделе «Сообщество» в размещенных опросах. Таким образом, вы, наши подписчики, будете определять победителя, который и будет народный избранник Республики Калмыкия по версии общественного движения «Наша Калмыкия» и канала «Зан Онлайн».